Здоровая. Ну... Как ты? Многие игроки Барвихи РП уже вовсю проходят новые тематические квесты, которые разработчики Барвихи подготовили для нас с тобой к 9 мая. Если у кого-то на серверах еще до сих пор не появились эти квесты, то я уверен, что сегодня они будут абсолютно на все: майская распродажа и масштабные скидки, а также давно полюбившаяся игрокам акция x2 на все виды заработка. Обо всем об этом коротко в сегодняшнем видео. Ну а перед началом, как и всегда, розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех всех серверов Барви РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Буквально вчера вечером разработчики Барви РП в своем официальном Телеграм-канале, а также в своей официальной группе ВКонтакте опубликовали вот такой вот пост. А конкретно то, что уже буквально сегодня 8 мая нас с тобой ожидает не только доступный праздничный квест на всех серверах, но и скидки. Скидки будут распространяться абсолютно на все, как на автомобиле, так на скины и аксессуары. Сами же эти скидки разработчики Барвихи планируют запускать на всех серверах после 16.30 по московскому времени. Я думаю, в 16.30 сегодня нас с тобой ждет уже дикий ажиотаж и огромная очередь во всех автосалонах Барвихи. Ведь такие скидки проходят довольно нечасто, а самое главное, то что благодаря этим скидкам порой можно поймать какой-нибудь автомобиль буквально за полцены, то есть за ту стоимость, за которую его можно тут же слить в ГОС. А соответственно, такие автомобили можно неплохо так продать и навариться буквально за 5-10 минут. Как только ты его словил, сразу же можешь отправляться на БО-рынок, чтобы кому-нибудь его перепродать немного дороже. Конечно же таких автомобилей, скинов и аксессуаров будет ограниченное количество по этим скидкам и урвать их смогут только самые первые. Скидки это всегда хорошо, скидки это всегда приятно и интересно, особенно интересно тем игрокам, которые хотят на этом подзаработать, а также интересно именно тем, кто решил просто пополнить свой автопарк любимым автомобилем по хорошей цене. Так что сегодня самое отличное время для того, чтобы прикупить себе свою любимую тачку, свой любимый скин или любимый аксессуар по привлекательной цене. Обычно, когда запускают такие скидки, периодически также пополняют аксессуары, которые давненько уже закончились в этом магазине Акса, но это не точно. Также разработчики Барви Херпэ в своем же посту оставили для нас Небольшой спойлер о том, что нас с тобой, помимо сегодняшней акции и обновления, ожидает, во-первых, новый промокод. Ну и еще одна крутая акция, которая будет проходить уже завтра, 9 мая. И есть у меня для тебя небольшой слив о том, что это конкретно за акция. Данный скриншот говорит нам о том, то что уже буквально завтра, 9 мая, нас с тобой ожидает еще и давно полюбившаяся игрокам акция X2 на все зарплаты и все работы. К сожалению, пока нет инфы во сколько будут включать эту акцию со скольки до которого времени она будет проходить, ну, во всяком случае мы с тобой уже оба прекрасно знаем то, что она точно будет и будет она завтра. И завтра также самое прекрасное время для того, чтобы конкретно так заработать на любом сервере Барвихи РП, ведь данная акция всегда распространяется абсолютно на все виды заработка, которые только есть на Барвихе РП, за это игроки так и любят данную акцию. Также многие игроки меня довольно часто спрашивают в последнее время, а будет ли на майские праздники амнистия ожидает ли нас с тобой очередной массовый разбан? Конечно же я обратился с данным вопросом к руководству, на что получил такой ответ: амнистия была уже проводилась на проекте не так давно, уже проводили разбан, также не так давно проходила амнистия по снятию ЧСП, то есть выносились черных списков игроков, которые очень сильно накосячили в свое время. Проводить подобные амнистии, а также разбаны игроков чуть ли не каждый месяц руководство, естественно, не видит в этом смысла. Так что конкретно на эти мои праздники амнистия нас с тобой не ожидает И если ты себя очень плохо вел но при всем при этом очень хочешь пройти все новые квесты забрать все награды а также поучаствовать во всех праздничных акциях барвихи рп то самое время создавать новый аккаунт особенно на девятом сервере барвихи успенской где я по-прежнему продолжаю акцию по заказу продукта почти каждый день я заказываю в оба свои без АК продукты по самым высоким ценам что дает тебе возможность уже на малом уровне поднимать довольно большие деньги для новичка на работе разводчика этих продуктов конечно же если ты словишь мои удачные заказы помимо этого многие игроки подхватили эту идею другие мои зрители владеющие бизнесами как на девятом так и на других серверах барви хрп также проводят вместе со мной подобный флешмоб за что огромное вам спасибо спасибо за то что вы так же, как и я помогаете новичкам очень приятно осознавать то что на барви хрп все больше и больше добрых людей. Довольно жаркие выходные нас с тобой ожидают на эти майские праздники. Я тебе в первую очередь, конечно же, желаю самых лучших, самых приятных выходных. Поздравляю тебя с наступившими майскими праздниками! С наступающим днем Победы! Напиши мне обязательно в комментариях, пойдешь ли ты смотреть салют. Ну и конечно же желаю тебе большую удачу в ловле каких-нибудь тачек, скинов и аксессуаров во время проведения скида и самых больших заработков во время акции X2. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока.